Приветствую вас, вы на канале Виталобня Я хочу немножко рассказать о клетках Кролики в загоне подрастают И сначала у меня была мысль сделать кубы из сетки При помощи вот таких приспособлений Но потом на глаза мне попался стол офисный От которого остался каркас с левой стороны вы можете видеть, примерно такой же. Я решил сделать более капитальное строение. Зачистив его и покрыв краской, вы сейчас видите промежуточное, скажем так, произведение, Стадия. то, что получилось. Обычно в клетках делают уклон, чтобы скатывался навоз. Но вот так как это стол офисный, я хочу попробовать сделать его прямой, без уклона. И в следующий раз расскажу, что из этого получилось. Также стандартно используется плоский шифер. Сетка для того, чтобы удалять навоз, чтобы туда все скатывалось. Сзади я установил лист. Обшивать буду сверху боков сеткой единственное что есть если видите я установил также лист для того чтобы навоз не не скатывался в бока а уходил только на заднюю часть туда ушло у меня на это пока вчерашний день за сегодня я попробую это все закончить. О том, что получится, в следующем видео расскажу. Покажу окончательное, скажем так, творение. Все, всем до свидания.